Всем привет! С вами снова я, Скази Кит. Сегодня я вам покажу... <coughs> <coughs> <coughs> Ч ⁇ -то я подзаболеваю. Я, я вам сегодня расскажу о таком текстурпаке. Так, называется он Калос... Colours... Как-то так, короче. Вот такие у нас... Вот так вот у нас выглядят жизненно ну, как? Ч ⁇ Ч ⁇ вообще Отлично. Вот так вот у нас выглядит меню. Неплохо, кстати, вот и не соформлен эти вообще обкуренные. Ну как всегда, в общем. В моде самое главное это быть обкуренным. Все остальное не имеет значения. Там тростник по поменялся. Ух, ты какие головы-то стали. Вот это вот, вот. Вот дай мне. Ай, ну ладно. Я их сейчас сам тогда возьму. Они мне не даются, я их сам возьму. Да уж, конечно. Так, тихо. А вот. Голова Стива. Вот так вот. Я буду таким двуглавым. Я не знаю, что у меня с этим... С моим скином. Что случилось. Но я вскоре это поменяю. Смотрите, как эти выглядят маленькие. Вообще. Хочешь выходи, хочешь нет. Так. Так, так, так, так, так, так. Э -э потом... Что у нас? Так, Эндермана. Это у меня, наверное, Вызываем вот Как они здесь? такси, отские слизи. Вообще, вообще ничего. Это тоже. видимо ведьма, говно. Свинья, говно. Житель норм свинозомби. Какой был такой, я остался Нет. Я не рад тебе. О, вот Эндермен изменился. Так, это, чтобы я вот это убрал. Он мне. <смех> он мне чуть поднадоел. Пещерный. Ч как? Вот он стая, короче. Развлекайтесь. Так, так. Так, чуш... чешуйницы. А, не особо а их ритм. Да их там. Вообще ничего. Никакого никакого настроения нет с ним болтаться. Вот, как вы увидели, уже, наверное, руда изменилась опять же. Ну, это во всех модах, мне кажется. Ой, в текстурах. Вот это вот изменилось. Красная пыль. Ну, стекла, как без них-то? Ты вот что? Сейчас посмотрим, что еще изменилось. Ну, стекла, да? Железные блоки изменились. Золотые блоки. Так, я обустроил то, что меня привлечет. Не так такси, ничего. Вот... О, наконец-то они поменяли свою. Кстати, маяк. Вот почему. Почему он не горит? Или нужна ночь? Таймсет. Они не горят. Какой толк от них? Я не понимаю, какой от них толк. Вот броня, опять же лук. Вот деревянный меч неплохо изменился. Но самое мое любимое, это лук. Обкуренный. Вот, смотри, какие у меня глаза. Ну, я не хотел тебя убивать. О, я тебя вообще не хотел. Ты что? Вон, я вот ту хочу. Фу. Я что, по, по вашему Дерману убил, что ли? Да. Живая охота на свиней. Так, кто еще подыхай? Все, готова. Десант. Бомба вообще бомба. броня, кстати, вот мне нравится, реально. Как реально, средневековье. Материалы даже написал. Все отлично. Я думаю, на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, SkyZakid. Ссылка на этот текстур пак будет под видео. Всем удачи, всем пока.